новая серия универсалов от соломон xdr сегодня на повестке дня тали 88 поехали здравствуйте но ну, как бы новая лыжа Хотя с универсалами у Соломона всегда была когда история, непростая такая, они всегда какие-то были своеобразные, у них был просвет, когда появилась серия Q, вот они были действительно веселые, такие легкие в управлении, в катании, они мне очень нравились, но они как-то их быстро запилили, и на их место начали появляться какая-то важня, а потом они вообще ее списали. В общем-то, продолжается вот эта какая-то угрюмость серии X-Drive. Которая когда-то была эндурой и радовала Своей карв составляющей. Но, к сожалению, куда-то идет развитие совершенно не в ту сторону. В общем-то, сделали широкую лыжу, напихали в нее коренового гору титанала. В итоге получилось непонятно, что потому что следующее. Но ну, на проходимости лыжи не прибавилась. При ее жесткости, даже при такой ширине там, талии, такой ширине морды, ну, она как бы Вываливается в снег, в трассы, на ней не пойдешь. Ну, только если это будет какая-то не очень жесткая укатанная в совсем не трасса. Вот. При этом из-за жесткости лыжа очень некомфортна Она очень чувствительна к неровностям трассы, к неровностям склона Она очень все прилетает в ноги При этом прилетает что на продольном скольжении, что на поперечном Единственное, что плюс, что титанологии лыжи много и контроля у нее действительно много Она очень цепкая Но есть другая проблема Если мы переходим на классику в них то пробрасывать то мы ее в задник пробрасываем хотя тоже усилия нужны для этого потому что лыжа тяжелое управление в коротком повороте она действительно не маневрена а, то очень странно как бы цепкости лыжам хватает а продольной жесткости нет и лыжа при хорошем засаживании в задник она просаживается проваливается и проваливается тогда неприятно вот. лыжа требует очень серьезных усилий по управляемости и катание на них получается с одной стороны тяжелое с другой стороны, какое-то очень некомфортное. Ну, многие убиваются, и сил требуется какое-то неимоверное количество. Вот. И сказать, вот я не могу ничего вообще назвать того, что вот лыжи дали хорошего. То есть, что вот было в них хорошего, я не знаю. Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Ничего. На них было нехорошо ни на трассе, ни у трассе, значит, на трассе. При этом, при всем, резной дуги у них очень, вообще практически нет. Ее можно поймать только в очень каком-то статичном положении в задней стойке. При этом стабильности как бы нет. При этом они как бы уходят в какую-то дугу достаточно большую и быструю. То есть они как-то странно себя ведут. Они, с одной стороны, требуют скорости для того, чтобы на них работать. С другой стороны, на эту скорость они нестабильны. Вот, на плоском ведении они как бы прыгающие, какие-то побрикушечные, На резном ведении у них нету. Они начинают за все цепляться этой своей пучеглазой геометрией. Очень... Общее впечатление отрицательное, относительно негативное. Притом, когда я катал более младшую модель, 84-ю, там, по-моему, мне казалось, что вот она ужаснее ужасного. Но, как показала практика, нет. Есть еще более старшая, она еще безобразнее, чем младшая. В общем, совершенно непонятно. Я никому, однозначно, не могу рекомендовать никому никак, ни со современно катающимся, там, ни карвером, ни классиком, никому. Это однозначно топка и отстой. Ну, в общем, туда и дорогу. Давайте не будем на нее тратить время. И лучше пойдем потестим следующую. И, возможно, она будет интересной. И будем на ней кататься, получать удовольствие. Ставьте лайки, потому что вы ставите лайки видео, а не лыжам. Следите за обновлениями. Встретимся в каталке. Пока.